Меня зовут Орлова Дарья, золотой призер пара Крыма 2017 года. Когда, в принципе, получила травму, а хотела с чем-то заниматься. В основном сидела дома, вышивала. То есть, но ну, это не то, это не активный образ жизни. Тем более я такая, что не, не умею на одном месте сидеть. А с детства не, не то, что не девочка. как ну, мне вот на, по веткам где-то полазить. Она секунду не сидела, она вот, хотя она была очень полная, такая вот толстуха, была неуклюжая, но она все время падала, все время куда-то бежала, все время вот она, ну так, и в школе она была, как сказать, на, на первом плане, она участвовала везде, где только можно и нельзя. Естественно, здесь у нас особо как бы с инвалидами никто не занимается. Нашли только в Ставрополь. Мы как бы планировали почему-то на тот момент плавание. У нас переубедили на настольный теннис. Ну, я начала заниматься, ездить. Садилась сама за руль, два часа ехала туда, четыре часа занималась и два часа еще опять ехала назад за рулем. Два-три раза в неделю так вот как бы ездили. Я умела ездить. В принципе, папа там, ну, как с детства, там, то за руль посадит, там... То, так сажал, как бы, ну особого опыта там сказать, что я там ездила, нет, не было, то есть все с нуля. Тренер мне просто предложил о том, то, что вот предлагают в Крым съездить и все такое, я говорю, ну, почему бы и нет. Мы заняли, в 2017 мы заняли седьмое место из 65 регионов, то есть общекомандное. В этом году девятое. В этой комнате большой, полностью был спортзал. Она качалась, она занималась, чтобы ей хоть немножко вот. Она не могла пересаживаться с коляски. Надя, все это мы проходили, все это я жарю. А многие очень те, которых устраивает то, что тут вот есть. У меня я сижу дома, мне покормили, посмотрел, телевизор, а спать лег. Баскетбол — это я уже вот только начала заниматься перед Новым годом. Это тоже у меня уже туда, если честно, тянуть, не знаю, года два, наверное. Давай попробуешь, давай попробуешь, давай попробуешь. Ну, давайте. Ну, вот попробовала, тут, в принципе, недалеко езды, 30 километров. Как я вожу? Ну, не как женщина. Более, наверное, как бы как к мужчинам приравниваюсь. Я заняла второе место. Автолидия. И то у нас была спорная такая борьба конкретная, прям у нас была. Мы долго боролись с ней, одинаково отвечая. Потом я в медицине, не помню, какой был вопрос, но я помню, что был он по медицине, и я в медицине сдалась. Ну и стала как бы вторая автоледи по Новоселецкому району. Проект, значит, называется «Диалог равенства». То есть суть проекта была в том заключалась, чтобы показать людям, то есть, что человек на коляске это как бы, ну ограничений нет, никаких разницы нет как бы между людьми. Сначала делались фотки без коляски, а в конце показывали фотки, то есть, человек на коляске. То есть наша роль заключалась в том, то что показать людям что мы такие же люди, в принципе. Там. Раньше она как стеснялась, вот если где-то там в магазин куда-то... Теперь у нас этих проблем нет. Кто-то должен помочь тебе с этим справиться. Да, поддержка родителей это как бы ну, основная часть, но это поддержка меня морально, просто не то, чтобы мне объяснить, потому что они сами не знают в этой ситуации. Очень много нам помогли в этой опоре. Вот такие ребята замечательные были. Они с ней вот настолько вот сразу ее поддержали. Они, Дашка, давай, ты молодец. Ты там, в пример, ребятам ставили, так вот она занималась. Но она такой человек, что она приходит оттуда, плачет, у нее все болит. Но она туда идет, одевается и опять занимается и не показывает вида, что ей плохо. Не сдаваться духом. Мне, наверное, кажется, что я лучше стала, что ли, более, да более активнее, наверное, я бы даже как бы стала и более...